Технология создания японского дома из пенопласта сразу хочется уточнить, что японские производители отработали технологию создания своего дома до мелочей, она доведена до совершенства, и позволяет в кратчайшие сроки получить достойные жилище из пенопласта элементы конструкции, являющиеся стенами, выпускаются из производственных промышленных печей и прессов, в готовом виде это узловые сегменты конструкции. А вот строительство дома начинается с подготовки основания. Как уже говорилось, для японского дома не нужно создавать массивный фундамент. Достаточно выровнять площадку и установить листы ОСП. Иногда используется легкий свайный фундамент, но при создании фундамента ориентируется на рельеф. В случае, когда он сложный, а грунт наклонный и тягучий, то японцы рекомендуют изготавливать несложный мелкозаглубленный фундамент. Хотя если говорить о классическом варианте японского дома, то его располагают непосредственно на скалистой породе в горах или в заболоченных местностях. При этом стены, и форма никак не модифицируются. когда основа под японский дом готова, начинают устанавливать стены и фиксирующие кольцо в центре. Это своего рода силовой элемент конструкции. По мере того как возводятся стены в дверные и оконные проемы стен монтируют двери и окна. Дальше занимаются настилом полового покрытия, красит стены и проводит коммуникации в подготовленные каналы в пенопласте, электричество, вода, газоснабжение оставлять японский дом из пенопласта без отделки нельзя. В обязательном порядке выполняется оштукатуривание наружной поверхности стен. После высыхания дом окрашивается в желаемый цвет. Как заявляют японские строители, Самым лучшим вариантом для окрашивания пенопласта являются покрытия, сделанные на основании полиуретоновой смолы. Они будут отлично защищать пенопласт от влияния на стены ультрафиолета и эрозии, после чего занимаются внутренней отделкой. Она может быть любой, в зависимости от желания потребителя. Что характерно, простой одноэтажный японский домик из пенопласта, диаметр которого у основания составляет 8 м, может иметь полезную площадь от 55 до 61 м2. Все зависит от комплектации и других конструктивных элементов. Как заявляют японские архитекторы, такого пространства будет вполне хватать, чтобы внутри проживала полноценная семья из 5 человек. Им будет там вполне комфортно есть вариант создания не круглого японского дома из пенопласта, а при котором форма является вытянутой. Благодаря такому ходу можно значительно увеличить полезные пространства внутри, не увеличивая нагрузку на конструкцию. Часто так делают для создания офисных или складских, ангарных помещений. А если есть сильные желания и средства, то в пенопластовом доме можно оборудовать второй этаж. Для этого потребуется выполнить монтаж перекрытия и декоративных внутренних стен. Уровень комфорта увеличится вдвое, и само помещение чем-то будет напоминать типичную японскую городскую квартиру. Обратите внимание. Благодаря модульному принципу создания домов предоставляется возможность собрать один большой дом из пары модулей или даже создать полноценный город с разными уровнями и переходами преимущества использования японского дома. Мы много говорили об особенностях подобной технологии и созданию дома из пенопласта. Однако, многих интересует основной вопрос чем этот японский дом лучше других, в чем его преимущество, мы можем дать ответ на этот вопрос. Ниже приводится список с преимуществами, которыми обладает пенопластовый японский домик становится ясно главные преимущества использования подобной технологии. Пенопласт отличный теплоизолирующий материал, и если его используют в утеплении домов, то логично, что постройка из него получится очень теплая, и действительно, японские конструкции имеют высокий уровень теплоизоляции. Вы удивитесь, но стена в 10 мм из пенопласта будет эквивалентна по теплопроводности с 190 мм стеной из кирпича с 35 мм деревянной стеной и с 480 мм бетонной стеной. Это значит, что для суровых регионов это просто незаменимая постройка если говорить о прочности, то максимальный показатель у составляет 45 кг м3. Для стен в качестве несущей конструкции это не так уж много. Однако в том случае, когда толщина стен будет равна 20 см, то автоматически прочность постройки приравнивается к дому из дерева, толщиной в 4 см, поражает и срок эксплуатации японских домов. После того как он возведен и покрыт защитным слоем, производитель гарантирует 60 лет стабильной службы. И это не предел, пенопласт это материал, который не боится влияния влаги. Это значит, что японскому дому не страшны самые сырые грунты, проливные дожди, сильные снегопады и влажный климат. Все знают, что для дерева, металла или бетона основным врагом есть вода. А вот пенопласту она не страшна, себестоимость конструкции просто смешная. Если сравнивать ценовую категорию с тем же деревянным домом, то японская постройка обойдется в рекордно низкую стоимость. За эту цену вы получите прекрасные апартаменты оригинальный внешний вид. Можно с уверенностью сказать, что соседи будут удивлены подобным домом из будущего, к тому же создание выполняется в кратчайшие сроки. Не нужно ждать, когда постройка даст усадку или же тратить массу средств на создание фундамента. Все же, не стоит думать, что подобная конструкция не имеет подводных камней. Все знают насколько хорошо горит пенопласт. Достаточно одной искры, как он начинает плавиться и выделать большое количество газов. А еще было подмечено, что при солнечном излучении пенопласт начинает крошиться и портиться. Вот почему для защиты материала специалисты рекомендуют использовать декоративную штукатурку слоем в 5-10 мм. Она будет поглощать ультрафиолет. Использование альтернативного материала Европа старается не отставать от своих японских друзей и подхватила их технологию создания дома из пенопласта. Только они учли все недостатки и усовершенствовали возведение конструкции. Как? Они предложили использовать вместо пенопласта полистирал бетон. Получается тот же японский дом, но из гораздо прочного материала. В связи с этим вес конструкции несколько увеличился, и стал массивнее, а для возведения уже не обойтись без мелкозаглубленного фундамента, как минимум, и системы дренажа в результате дом имеет все ту же отличную теплоизоляцию, но стал прочнее, долговечнее и тяжелее. Это немного удорожает создание японского дома в европейском стиле. Полистирол имеет плотность 200 кгм 3 что в разы выше, чем у пенополистирла. Чтобы понять разницу, можно привести пример: обычный сегмент в 1,8 купола конструкция из пенопласта могли легко поднять двое человек, с полистиролбетонным потребуется краны, транспорт, чтобы транспортировать большие блоки дома. Постройка все также привлекательна и необычна, но для ее создания потребуется намного больше средств и усилий. Если же обратить внимание на положительные моменты, то нельзя не отметить долговечность конструкции, ее прочность стен и возможность увеличить потолок до 6 м. Также из полистирол бетона можно создавать капитальные постройки для гаража, склада, ангара или стоянки ведь стены у них прочнее, что позволяет не бояться взломов грабителей, и злоумышленников подведем итоги. Технологии идут вперед и строительство преображается. Может быть не все понимают подобную технологию создания постройки для жительства, но ПВХ окна тоже сначала не приняли. А это может означать, что за подобными технологиями будущее, не нужно будет половину своей жизни копить на строительство собственного дома или брать кредит для этой цели. Всего за небольшую сумму можно получить теплые, комфортные и практичные жилье. Пенопласт устойчив перед холодом, а форма японского дома позволяет ему противостоять ветрам. Для регионов с очень холодным климатом и ветрами это отличный вариант. Подобная технология сгодится, и для формирования временного жилья для разных целей. В этом видео детальнее рассматривается эта новая технология создания домов из пенопласта.